Alien Isolation. Лучшие моменты. Приятного просмотра. Говорил тебе энергетики не пить, они до добра не приводят. Ты меня не послушался. Вот и все. Что не будет взрыва на конец выпуска? Да ладно будет. У меня нет на это времени. <связь> Ира себе Арнольд. Ты ли это? Ага, кто-то из них миллиард процентов станет. Не понял. Без записи нельзя. Угу, не а, даже так? Ладно. Эм... Нет, нет, нет, нет, нет. Я с вами не пойду. Я не пойду в армию. Не пойду я. Я не пойду в, в военкомат. Отстаньте от меня. Че? Че, а? бля? Я твой отец. все таки вынесешь? Так. А, я спи, сынок. Спи. А ты вообще, да? Чет... Спасибо за сотрудничество. Да, расскажи мне о технике безопасности. Что ж, я, я не слышу. И тебе аптечку лови. Да! Даже 60 градусов говорит, выдерживает температуру. А вот это выдерживаешь? Так, а теперь показываю вам фокус. Хотите фокус? Смотрите фокус. У меня здесь нет. Фух. <свист> как? как? Как? Как скажи мне, пожалуйста, ты это сделал? Как? Просто пришел, открыл. Как у себя дома? Нет. А, ну да, это ж лоховый, по сути, их дом. Ладно. <свист> так сразу... Нет, закончилось Нет! Роли закончились, на да? Нети, как весело твою мать! Эти артруиды злые, только не они. Смотри, что есть, лады? Вы портите имущество компании, говорит. Что вы здесь делаете? Откуда? Откуда вы взялись? Поехали! Шатает немного. Кратковременные дожди. Да сопрощай я полу, мне вообще похер, главное ушел у шлепок. Иди к монахам, к монахам пошел, иди давай к монахам. Как? Я не понимаю. Так, так, так, так, не. Ты что, Бля... А чё из... А -а -а. Класс. Просто класс. Как... -а -а -а. Какой... Поздравляю. На нахер. Это так странно смотрится. Я же говорил, ему можно остановить, а ты... Нет, нет, это все конец. Конечно. Сейчас как рванет. А, я все, пока. Пока. Я До свидания. Приезжаю. До свидания. Я, До свидания. Сюда. До свидания. Я, я сюда. Оки, доки, пошли отсюда. Неприветливый корабль, конечно. Пошли отсюда. У нас Мы скоро да? Рикардо, привет. Опа, чужой полетел. Чужой или что это? Она сейчас спальница? Что это такое? Что, что, что? Где моя карта, скажите? Чё? Эй. А, да? Да, вот так значит, да? Во, вот так значит. Нормально, нормально. Рикардо? <связь> о, Господи. Рикардо. О, о нет. Рикардо. Твою мать налево. Как так? Ты стал лицехватом. Бля, мне нравится эта музыка. Так, ну тут вентиляция безопасна, но... Твою налево! Безопасно нахер! Что за зря ты на меня пушку нацелил? Я ж говорил! А я говорил, что так будет. Спокойся! Спокойный! Это тебе где мёд закончился? Подожди! А я понял, понял! Открой! Открой! С. Бля, он пришел опять! Он пришел опять! Нет, тварь! Тварь! Тварь! Брось! Брось! Я тоже смотрел. Класс. Алло, шара! Лошара. Чушок. Тихо. Не высовывайся. Ты. И... Да как? Ну так оно, в принципе, и бывает. Давай так, я тебя не вижу, и ты меня не видишь. Ты согласен на такие правила? Ты не идешь сюда. Ты не идешь сюда. Ты не идешь сюда. Уровень стресса 100% Я думал, это проход куда-то туда Ты охерел? Так-то лучше Че ты как в первый раз? Запусти Ты это узяка по-моему, мы в дуэте хорошо смотримся. Слушаемся. Сезам откройсь. Ух! Ядрить, матить! Ты чё меня так пуваешь? Пошел нахер в своему дыру. Где? Где вот эти все сирены? А где мое отражение? Здорово! Ч, не 18 плюс контент подъехал. Меня сейчас будут оплодотворять Да? напрягает. Топливо для огнемета, слава богу. Свой хвост. Вот. Это я двигаться мог! Нет, я думаю, это каценка. Так, ну тут закрыта платформа. Что? что? Меня сбил поезд. Поезд ожидается или нет? Вы мне можете сказать нормально. Русским языком скажите, поезд будет или нет? Вот это что?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 И удачи, разумеется. Пока.